Здравствуйте! С вами Руслан Накорнюк и школа боя Уэйри. В этом уроке мы покажем, как атаковать в комбинация так, но на более продвинутом уровне. Один стоит на месте, вперед назад, вперед-назад, руки глухая защита, корпус может двигаться вперед-назад, вот, накинуть все, что как бы надо. Но я на месте стою, ноги можно менять. Партнер атакует руками очень быстро. Разные головы, корпус, разные удары, но очень легко, быстро и легко. партнер атакует то же самое, только руками, быстро в корпус, в ногу, быстро, но легко. Я, если защищаюсь, я могу двигаться уже вперед, назад, влево, вправо. Его задача быть на дистанции удобной для удара. Моя задача быть на дистанции или далеко, или очень близко, чтобы ему было неудобно бить. Я атакую партнера серийно, быстро и легко. А партнер уже не просто защищается в глухой защите, перемещаясь влево право Он иногда может отдавать удары. То есть защищается, выбросил. Защищается, выбросил. То есть моя задача атаковать и быть на безопасной дистанции. Следующее упражнение. Я атакую партнера только руками очень быстро и легко. Партнер защищается, глухая защита, корпус вперед назад, двигаться может туда-сюда, как угодно, может отдавать иногда рукой и иногда ногой. И иногда может ходить клинч. То есть практически у него глухая защита, руки, ноги и борьба. А я атакую только руками очень быстро, серийно. И потом меняемся. Атаковать можно руками и ногами, серина длинная серия. А тут защищается он, глухая защита, отдавать руками, ногами можно идти в борьбу. Практически как идет э, обоюдный технический бой. Я атакую очень быстро, вот, например, сейчас атакую, с ошибкой. Партнер стоит на месте, я вот, вот, видите, как я атакую? Очень открыто. То есть, атакуешь на дистанции удара и всегда чувствуешь, что тебя могут атаковать. Следующая ошибка. Когда атакуешь, быстро, вроде дистанцию держишь, но руки здесь. Руки на месте, по технике старайтесь атаковать. Тот, кто защищается, это тоже ошибка. Когда он закры закрыт, он просто глаза закрывает. Ну, э, профессионалы этого не делают, но вначале, когда кто-то занимается, начинает, э, часто такое бывает, закрывает глаза. Поэтому глаза вот, вот, вот, открыты, смотришь, где противник, смотришь, в район живота, чтобы хотя бы понимать, где он находится, и защищаешься с движением корпуса. Но... Самое интересное, что в отработке э, серийной атаки у вас очень хорошо прорабатывается выносливость. Потому что такой высокий темп не часто бывает в бою. И прорабатывая вот эту середость, вы как раз отработаете своего носа. Второе. Вы сможете атаковать не налетая. Бывает такое, полетел на противника, он смесился, вы провалились. То есть вы будете атаковать, чувствуя свой центр тяжести. Очень хорошо отрабатывается. Второе. Открывается видение при большой скорости атаки. Ты видишь, куда бить, в открытые места. Тот, кто защищается, у него тоже открывается видение в момент защиты. Он видит, когда можно вставить, куда можно снеститься. И отрабатывается вот это э, умение перемещаться в момент, когда ты защищаешься. Это очень тоже важно. Yeah. Отрабатывая эту серийную атаку и защиту от серийной атаки, вы максимально приближаетесь к реальным условиям боя. Что тоже э, очень хорошо для вас в этой отработке. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями.